Коммунальная квартира, общественный душ. Хозяйка пошла мыться в душ, а сосед на цыпочках взял табуреточку, подставил к стеночке, а сам в окошко смотрит, наблюдает. Она так голову вверх подняла и говорит, «Ну что ты уставился? Бабу, что ли, голую давно не видел?» А он, «Да ты мне совсем не нужна! Я просто смотрю!» Чьим ты мылом моешься? Возвращаюсь домой сегодня, А возле подъезда соседки две, И давай на меня, как две змеи, накидываться, Ой, наверное, одной-то тяжело без мужика, А я возьми да ответь, да мне ваших хватает. Чем отличается женатый мужчина от холостого? Женатый тоже обещает, Горы свернуть, но только тихо, чтобы жена не узнала.